Один мудрый человек как-то сказал Пессимист жалуется на ветер Оптимист надеется на перемену погоды Реалист ставит паруса Как не впасть в уныние, когда тебя, то и дело, подхватывают жизненные бури Как сохранить трезвость ума в сложных обстоятельствах Уверенно различая возможности, которые дает Бог Где грань?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 Реализм ⁇ это ясное понимание и учет действительности при совершении чего-либо. Неважно, это художественный проект или строительство дома или планирование каких-то более серьезных вещей, таких как война или, или развитие экономики целого государства. Реализм ⁇ это ясное понимание и учет действительности. Пессимизм. По определению, это негативный взгляд на жизнь или вообще на, на, на, на окружающую действительность, и, и в том числе и на свои проекты, и, и, и на возможность что-то сделать. Реализм на латыни — это действительность, пессимис — это наихудший. Но все-таки эти понятия и пересекаются. Вот где и как они могут пересечься, и в чем опасность этого пересечения? Реализм — это важная и нужная штука, она позволяет избежать иллюзий она спускает с небес на землю. Когда мы пытаемся бороться с иллюзиями и пытаемся привлечь реализм, мы говорим негативные вещи. Например, это слишком большая переоценка, это э, не получится потому-то и потому-то, а это вообще несерьезно, потому что так не бывает. И вот этот негативизм, который присутствует в реализме, он может перелиться в пессимизм легко. Но... Э, Пессимизм э, как позиция, когда человек видит действительность э, или, или будущее, или иногда и даже прошлое в самых негативных чертах, в отрыве от реальности, эта штука очень опасная, и она антибиблейская. Библия учит нас оптимизму как раз. Мы ожидаем, как говорится, хорошего конца. Да? Бог нам обещает «Царство небесное» по крайней мере, праведникам. И в этом смысле пессимизм вот в таком в чистом виде, я бы сказал, в классическом виде, когда ты все хорошее видишь в плохом свете, это очень опасная вещь, если она проникла в твое сердце. Но мы живем в греховном мире. Греховность, она и заставляет отчасти пессимистически смотреть на мир. Это абсолютно точно. Более того, Библия, как я уже сказал, хотя это оптимистическая книга, но она полна пессимизма по отношению к натуре человека. Например, знаменитое высказывание Еремии в 17 главе, в 9 стихе, он говорит «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Павел тоже горевал о том, что в его теле есть закон смерти, закон греха. В этом смысле Библия пессимистична. Нет никаких шансов представить, что человек без Бога может добиться чего-то хорошего. И вот здесь она и пессимистична, и реалистична. Да, абсолютно. Да. И здесь вот это пересечение да. существует. Давайте мы тогда попробуем разобраться, а вот где опасность, когда вот это пересечение начинает отрицательно влиять на человека? Опасность тоже, кстати, очень здорово обозначена Библией. В одной из притчей есть такие слова, что веселье это здравие для тела, а унылый дух сушит кости. Когда человек излишне реалистичен, и это переходит в пессимизм, то есть он все видит в наихудшем свете, то опускаются руки, и невозможно что-либо конструктивно сделать вообще. Пессимизм в таком вот классическом виде, когда все-все-все плохо, даже хорошее плохо, потому что скоро станет э, все равно плохо… Э, такой пессимизм, он антиконструктивен, он ведет к поражению, и, например, это очень хорошо, мы знаем, например, в военном деле очень важен дух войск, настроенность на победу. Да, если ее нету, если в сердце ожидание поражения, то оно легко реализуется, это самое поражение в действительности. Пессимизм не позволяет э, двигаться вперед. Такой классический, не здравый пессимизм, а именно вот такой, э, такой все плохо, плохо, плохо, плохо, он черные тупиковый. очки. Да, он тупиковый. абсолютно. Я бы даже назвал его греховным. Для того, чтобы разобраться в этих понятиях, мне кажется, интересно обратиться к книге «Псалтырь». Мы знаем очень многие псалмы, большая даже часть псалмов, называется таким термином, как «псалмы плача». Но любой псалом, он всегда заканчивается оптимизмом, он заканчивается прославлением Бога. Как бы ни было Давиду плохо... В каких бы он не был бы стесненных обстоятельствах, в конечном итоге он благодарит Бога И после всех, можно сказать, так сказать, печальных мыслей он выходит на оптимистический вывод И вот в этом как раз и глубина библейская, которая на самом деле чрезвычайно реалистична Вот если мы посмотрим на вещи такими глазами Оптимизм и пессимизм – это как две крайности, хотя это ну, не все так понимают, это очень широкие понятия, то реализм библейский – он как раз та самая золотая середина, когда четко понимается действительность, что натура человеческая крайне испорчена, но также есть действительность, реальность. Божьего присутствия, который оживотворяет, одухотворяет и исправляет человека. И сочетание вот этого пессимистического взгляда на человеческую натуру и оптимистического взгляда на Бога дает библейский реализм. Как себя обезопасить от того, чтобы положительный заряд реализма, который есть в реализме, не превратился в пессимизм. тот пессимизм, о котором мы говорим? Здесь очень важно сохранять э, э, так называемое позитивное мышление то есть заставлять себя воспитывать себя учиться взглянуть на вещи с хорошей стороны, даже если обстоятельства очень, очень печальные. Пессимизм, как я уже говорил, он заставляет опускать руки. Позитивизм, оптимизм, он вдохновляет и окрыляет, но здесь есть опасность впасть в иллюзии. И вот нужна здравость, здравая оценка реальности и оптимистичный или реалистичный подход к тому, что... С Богом, по крайней мере, любую проблему можно решить. Пессимисты никогда не создали ничего прекрасного, чтобы вдохновляло и одухотворяло людей. Помните, что труд ваш не тщетен. Когда человек с верой в Бога трудится, он обязательно увидит плод, причем позитивный, как бы э, не складывались обстоятельства. Если посмотреть на Голгофу, для абсолютно большинства людей, которые видели это... Э, это которое, был повод для пессимизма. Это да. был чрезвычайно сильный повод для пессимизма. Согласен с вами. Но потом было и воскресенье. Вера в Бога позволила Иову, не впасть в пессимизм в ужасающих совершенно обстоятельствах. Вы правы абсолютно с Голгоф и, и самого Иисуса испытания, и, и всех его учеников страшное испытание. Вера, по сути своей, очень оптимистична. И именно это является гарантией того, что мы дойдем до... до победного конца. Библейский оптимизм, он реалистичен. Это не ура-оптимизм, не иллюзорный оптимизм, а это реализм, я бы сказал, духовный реализм. Давайте будем с оптимизмом и верой смотреть в будущее и в настоящее, да и в прошлое, несмотря на многие-многие вещи, которые заставляют грустить. Главное, чтобы без очков вообще, без розовых и без черных, да, не впадать в крайности. Спасибо большое за интересную дискуссию. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Oh, oh,